Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Мы продолжаем это второе видео по поводу четырех убеждений, которые позволяют избавляться от страхов и негативных эмоций. Сегодняшнее наше убеждение посвящено избавлению от страха за будущее. Когда мы говорим о страхе, вы должны понимать, что все ваши проблемы, такие как симптомы в теле, это следствие страха. Проблемы со сном, следствие страха усталости, ваша нереализованность, то, что вы не чувствуете силы, это все следствие вашей повышенной тревожности. Это то, как часто вы страхом реагируете. И страхом вы реагируете только прямо сейчас. То есть каждый ваш день в какой-то момент времени у вас по щелчку пальцев возникает страх. Но при этом парадокс в том, что вы не реагируете здесь и сейчас. То есть, вы как бы эмоции чувствуете здесь и сейчас, страх чувствуете здесь и сейчас. Но реагируете не на то, что здесь и сейчас происходит. Реагируете вы в два направления. Это когда уже что-то произошло. Об этом мы говорили в предыдущем видео. Сегодня мы говорим о втором направлении, и оно очень распространенное. Практически в 70% случаев, когда у вас возникает страх, вы боитесь за будущее. Но боитесь вы за будущее не напрямую, а боитесь за исход своих планов. То есть вы что-то планируете, строите в голове какой-то план, и потом в этом плане видите негативный исход, верите в этот исход и испытываете страх. Можно привести очень много примеров ваших ежедневных планов, которые постоянно повторяются. Например, с утра человек говорит, я испытал страх, как только проснулся, спустя 5 минут. И план у него может быть таким: подумал, как пройдет в день, как пройдет день, а вдруг весь день будет тревога, например. Подумал поехать на работу, а вдруг по дороге станет плохо. Подумал полететь на самолете, а вдруг случится паническая атака. Подумал лечь спать, а вдруг я не смогу заснуть. Подумал сходить на собеседование, а вдруг меня не возьмут на работу. Подумал, как буду жить дальше, а вдруг моя проблема никогда не пройдет. Подумал убраться, а вдруг я не справлюсь с этим. Подумал реализовать крупный проект на работе, а вдруг будет много ошибок Подумал подойти к девушке, а вдруг она мне ответит что-то плохое Всегда, когда вы строите планы и видите негативный сценарий, это вызывает страх Проблема заключается в вашей убежденности в том, что есть всего два варианта развития сценариев ваших планов Первый вариант – это хороший вариант, что будет все хорошо Второй вариант – это плохой вариант, что все будет плохо по сути это звучит так, будет паническая атака – не будет, станет плохо – не станет, засну – не засну, потеряю контроль – не потеряю, подумают плохо – не подумают плохо. Есть всего три направления, за которые вообще может переживать человек. За здоровье, за психику и за отношения окружающих. И именно когда вы что-то планируете, вы видите по сути два сценария. Именно плохое хорошее отношение окружающих, нормальное и неадекватное поведение и плохое или хорошее здоровье в той или иной интерпретации. Проблема как раз в том, что если у вас всего два варианта Вы уже как минимум на 50%, а многие из вас и больше Будете верить в плохой вариант И здесь происходит следующее Что для многих из вас правильное восприятие планов Это, это на самом деле избавит от всех проблем Почему? Потому что когда, например, вы собираетесь лечь спать ой, Простите, друзья вы, когда собираетесь лечь спать, вы планируете, что «а вдруг я не смогу заснуть?». Страх, который возникает, он провоцирует у вас нервное напряжение, которое мешает вам заснуть. По сути, именно то, что вы верите, то, что не заснете, и приводит к тому, что вы не спите. А потом в следующую ночь вы еще более убеждены, что не заснете, и еще большее напряжение, еще сильнее мешает вам заснуть. И таким образом, со временем, вы реально оказываетесь ситуации, где вы не спите, просто из-за того, что вы убеждены, что не будете спать. Потому что вы за это боитесь, страх создает напряжение, и вы не спите. Для того, чтобы убрать страх за будущее, нам нужно сделать для вас конструктивное убеждение. Нам нужно, чтобы вы правильно воспринимали любые планы на будущее. Конструктивное убеждение, оно звучит так. В будущем всегда очень много вариантов, а не только хороший и плохой. И чаще всего происходят промежуточные, то есть нейтральные. Если вы посмотрите на свою жизнь, на все планы, которые вы строили в своей жизни, вы увидите, что у вас не происходит плохой вариант или самый хороший вариант, который вы хотели. У вас всегда происходят промежуточные варианты, что-то между плохим и хорошим. Я вам приведу пример. Например, вы ложитесь спать и боитесь, что вообще не сможете заснуть, или проспите всю ночь. Но в итоге обычно у вас происходит так, что вы полночи спите, полночи не спите, и всегда это где-то в этом районе чуть плюс-минус. И получается, что у вас всегда происходят промежуточные варианты. Но чтобы вы в этом убедились, вам нужно находить разные варианты от плохого до хорошего. Но проблема в том, что вам нужно искать это в одном направлении. Очень многие люди, например, когда вы собираетесь ложиться спать, вы можете расписывать и как вы физически себя будете чувствовать, и как эмоционально, и как завтра будете себя чувствовать, если не выспитесь. Но это разные направления. А вам нужно расписать только одно – время, сколько вы проспите, пока вы ложитесь спать. И многие из вас пишут по-разному. У меня будет сон прерывистый, а может быть сон будет неполный. Но это не конкретные варианты. Вам нужно расписать варианты, сколько реально вы можете проспать за день. Какие есть сценарии? Вы можете проспать полночи, вы можете проспать пол, всю ночь. Вы можете долго засыпать, несколько раз просыпаться, и потом с трудом засыпать снова, но проспите всю ночь. Вы можете сразу заснуть и проснуть, и проспать до утра. То есть. Есть э, варианты, допустим, вы можете проспать 3 часа за ночь. То есть, это все, сейчас я рассказал о разных вариантах. Таких вариантов тысячи. И в каждом случае их можно найти. Просто вам нужно взять какое-то одно направление, его как бы вот так растянуть по всем вариантам, чтобы ваша убежденность, какой вариант произойдет, она распределилась между всеми вариантами. То есть, каждый вариант для вас должен быть жизнеспособной и убедительной. И тогда вы расширяете восприятие к своему плану. За счет этого вы подкрепляете убежденность в целом. Когда вы несколько раз поменяли восприятие к ситуациям, где вас сейчас планы тревожат, нашли варианты, вы тем самым подкрепили свою убежденность, что в будущем много вариантов происходит промежуточный. Но когда вы подкрепляете и подкрепляете, через какой-то момент времени, спустя какое-то время, ваша убежденность становится предубежденностью. Предубежденность – это когда вы строите план и уже автоматически знаете, что там много вариантов, произойдет, произойдет, скорее всего, промежуточный, то есть нейтральный. И вы уже автоматически, спокойно воспринимаете любой свой план, даже не зная тех вариантов, которые там реально могут быть. И вот это классная предубежденность, которая позволяет спокойно относиться ко всем своим планам Как только вы начинаете это делать, вы видите, что на самом деле в мире все так устроено То есть эти конструктивные убеждения, предыдущее видео и это видео Они не попытка вас обмануть, наоборот А это попытка познакомить вас с тем, как существует объективная реальность на сегодняшний день Как она существовала собственно много веков лет раньше Просто ваше восприятие было неправильным и вам нужно исследовать эту объективную реальность, чтобы сформировать правильное восприятие. А какое правильное? Это то, которое позволяет спокойно относиться к тому, что было в вашей жизни, к тому, что вам предстоит, к вашим воспоминаниям и к вашим планам. Поэтому обязательно, обязательно. Используйте это конструктивное убеждение, подкрепляйте его. Напишите в комментариях опять, кто из вас понял, что я говорю. Напишите, кто уже применял это и как это на вас повлияло. Спасибо большое за ваши комментарии, для меня это очень ценно. Всем пока!